Дорогие друзья, перед вами две великие матери богов, Дану и Фрига. И я хочу сейчас подарить великую материнскую защиту, которая особенно нужна в наши дни. Говорят, материнская молитва со дна морского поднимет. Это реально так. Потому что мать, которая дает жизнь, только она имеет право более чем кто-либо требовать, даже не просить, а требовать у Вселенной сохранить ту жизнь, которую она воспроизвела на этот свет. И если матери проведут этот ритуал, этот заговор для своего ребенка, то их сыновья, и дочери вернуться живыми и здоровыми. Я дарю эту защиту особенно сейчас, потому что сейчас в эти времена конфликтов и войн особенно нужна великая материнская защита, чтобы вернуть сына живым и невредимым домой. Но эта защита может пригодиться во все времена. Всегда, если у матери есть тревога за своего ребенка, и она боится за его будущее, она может защитить этим заговором своего сына, дочь, внука и спасти из самых тяжелых ситуаций. На войне ли он, в армии ли он, в тюрьме ли не дай боги в плену ли он, или просто есть тревога за его жизнь, если вы проведете эту работу, этот ритуал, то ваш сын обязательно спасется и вернется домой, или дочь. Во всех ситуациях и особенно в такие страшные времена этот ритуал незаменим. Если у человека нет матери, если он усыновленный, имеет право приемная мать провести эту защиту, она тоже мать и отвечает за него перед Вселенной. Если это бабушка, она имеет право провести для своего внука. Если матери нет, не существует, умерла, то может провести бабушка, но может провести сестра, но перед тем, как проведет сестра, она должна говорить своей матери ушедшей: Матушка, услышь и внемли и исполни то, что я сейчас скажу, и после этого начинает читать. Если мать, падшая женщина, спившаяся, и толку от нее никакого нет то может читать бабушка, опять же, или сестра. Но там уже не обращаться к матери, просто читать и попросить за брата. Жена не может читать. Я прошу еще раз внизу не писать постоянно слезливые комментарии. А можно ли нам читать? А можно ли это заменить тем? Нет, не можно. Если нет у вас бабушки, матери, сестры, вот некому читать. Значит, сделайте другие защиты, не материнскую. Потому что я очень много дала вам работ. Различных, других, которые вы можете выполнить вполне. Итак, что для этого нужно? Вы должны взять рубашку или фотографии человека. Не старую фотографию, хотя бы год назад он должен быть сделана фотография, во весь рост желательно, чтобы не было рядом ни детей, ни кого-то другого, Не сфотографирован на фоне часов. Берете фотографию, зажигайте семь свечей, обычные восковые свечи вокруг фотографий. Начитывайте семь раз, даете этим свечам погаснуть, догореть. Фотографию прячете, просто прячете куда-нибудь. Или рубашку кладете куда-нибудь, не даете одевать, если он дома находится. Огарки этих свечей на следующий день уносите 7 монет, и эти огарки свечей оставляете под дерево и говорите «откупаюсь» и уходите. Если ваш ребенок находится в беде или на войне, или еще где-либо, и вы проводите этот, э, эту защиту, можете проводить раз в неделю, пока он не вернется. Каждый раз откупайтесь. Когда эта беда миновала, если вы читаете не просто потому, что у вас тревога, а потому, что действительно реально какая-то вот беда или страшное происшествие, или вам очень нужно, чтобы он вернулся живым, здоровым, тогда... Вы делаете доброе дело, когда ваш ребенок вернулся. Помогайте кому-либо. Можете кого-то устроить на работу, можете кому-то помочь на операцию. Доброе дело делаете. Откупайтесь добрым делом. Вам же Вселенная помогла вернуть вашего ребенка живым, и вы кому-то делаете добро. Итак, заговор следующий. Шепту не шепчу, заговором заговариваю, стеной защитной его, я скажу его, а вы имя называйте. Его окружаю, куполом защитным закрываю, великим оберегом оберегаю. Тебе имя, силой богов загородиться. Я кликом великим закликаю, силой магии заклинаю, духов на помощь призываю. Пули. Мимо него летите, на бесплодную пустыню идите, да в, болоте, да в болото гиблые, да в долота седые, небеса великие, откройтесь, материнскими слезами умойтесь, рогатины и топор ломайтесь, сабли и ножи, с рук супостатов упадите, Боги великие, его берегите и живым целым домой верните. Огнем его не полить, Воде его не топить. Стрела древа, колка в лес, Слово мое, иди до небес, До самых богов дойди, И защитной силой назад приди. Его оберегай. Ключ, замок, язык. Заклято. Шепту не шепчу. Заговором заговариваю, стеной защитной его окружаю, куполом защитным закрываю, великим оберегом оберегаю, тебе имя силой богов загородится. Я кликом великим закликаю, силой магии заклинаю, духов на помощь призываю, пули, мимо него летите, на безродную пустыню идите, бесплодную, извинюсь. «Да в болото гиблые, да в долото седые, небеса великие, откройтесь, материнскими слезами умойтесь, Рогатина и топор ломайтесь, сабли и нож, ножи с рук супостатов упадите, боги великие его берегите и живым целым домой верните, огнем его не палить, воде его не топить».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 «Слово мое, иди до небес, до самых богов дойди, и защитной силой назад приди, его оберег, оберегай, ключ, замок, язык, заклинаю!» Это очень сильная работа. Проводите обязательно, проводите, и ваши дети вернутся живыми. «Шепту не шепчу, заговором заговариваю, стеной защитной окружаю, куполом защитным закрываю, великим оберегом оберегаю, тебе силой богов загородиться!»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 Да в болото гиблы, да в долото седые, небеса великие, откройтесь. Материнскими слезами умойтесь, рогатиной топор ломайтесь. Сабли и ножи, с рук супостатов упадите. Боги великие, его берегите, живым целым домой верните. Огнем его не полить, воде его не топить. Стрела древа, колка в лес, слава, слово мое, иди до небес. До самых богов дойди, и защитной силой назад приди. Его оберегай, ключ, замок, язык. Заклято. Ой, я ж прям плохо стала. Ой, все тело задрожало. Сейчас, секунду, еще один раз прочитаю. «Шепту не шепчу, заговором заговар... заговариваю, стеной защитной его окружаю, куполом защитным закрываю, великим оберегом оберегаю, тебе силой богов загородиться».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 Ребят, живыми и здоровыми, они вернутся живыми. Просто делайте то, что я вам говорю. К сожалению, за это время конфликтов было много, и эти работы уже испробованы не раз. Они спасают. Не ленитесь, тем более, что здесь особо много чего не нужно. Обязательно проводите, потому что ваши просьбы будут услышаны. Вы же просите за родную кровь. Всем удачи!